Привет, друзья! Как вы уже догадались, сегодня мы продолжим разбор замечательного произведения Евгения Тростянского «Гротеск и размышления». И сегодня по плану размышления. Спецзаказ для юного баллашника из города Набережная Челны, Ромы. Поехали! гротеска мы переходим к размышлению фортепиано в седьмой цифре здесь сольный кусок и уже в восьмой цифре вступает бала лайка тональность у нас поменялась до минор 3 бемоля при ключе очень много попутных знаков у нас встречается до да? встречных поперечных и так далее диеза бемоли и бикары очень много знаков нужно внимательно смотреть э -э, в нотки поехали Значит, разбираем до минор. Мелодия идет по первой струне, конечно же. Но часто переходит и на вторые струны. Позже э -э, покажу несколько моментов. Так, ля-бекар. Да? Потом идет плавное движение, хроматическое. Часто по одной струне на фа диез. Да? Или вдвоем, вернее парой. Вторая третья струна, например, переходят на, на субдоминантовую гармонию. То есть здесь у нас двойная доминанта, и здесь у нас субдоминанта. Опять вернулись к начальному мотиву. Два такта абсолютно одинаковые. Поехали дальше. 84 такт. Здесь очень внимательно. До минор, да, мелодия поменялась, второй струны нет. И вот здесь вместе квартай движемся. И мелодия переходит внимание к большому пальцу на третью струну. Вот такая темка. И она же повторяется у нас дальше в девятой цифре, только уже внимание в ре миноре, на тон выше. По сути, вам нужно выучить это. Во втором такте здесь небольшое изменение. Здесь написано Си ре», Играется вот этот момент здесь так. То есть большой палец. Си, ля, диас, ля, сор, играет. И так движемся Дальше. Здесь меняется, то есть в предыдущей части было так. Здесь в 88-м такте у нас небольшое изменение. Внимательно здесь. Ну, а дальше похоже, в принципе. Следующая страничка. Уже развитие темы пошло. Значит, аккорд, вот этот фадис, для ми, мы берем именно вот таким способом. Да? Ну, можно так, конечно, но неудобно после... Поскольку у нас аппликатура здесь Б 3, 4, указательный палец как раз освобождается, его можно кинуть на Ля. Фа-Ля у нас играет тоже так. И переходим на фа-минорную фа гармонию. И до мажор, опять повтор. два, три, раз, Замедление Си минор. Вдруг появляется необычная гармония Два, три, раз вот здесь Можно очень долго на нем посидеть Ничего там этом страшного нет Каденцию, кстати, я взял Как Рожков играл в этой записи Известной Ми, си, бемоль, ля Тут потребуется растяжка и еще раз ми си ви, моль мини Опять этот аккорд. Да, и в оригинал, э, в оригинал. Оригинальный, в смысле натуральный флажилет. Два натуральных флажелета. Это мы сыграли на форте, второй раз на пиано. Тоже аппликатуру лучше такую использовать. Вторым пальцем мы переезжаем... И опять вторым. Ну, или так. Как удобно. В общем, здесь нужно потренировать. А, дальше 99-й такт. Ну, я предлагаю сыграть большим пальцем на грифе. Небольшое ускорение в этом месте, то есть ля-ля-си-си, а, а потом небольшое замедление. То есть, конечно, можно на вибрат. Но тут хочется немножко тембр поменять. Да, интересный звук получается. И потом гаденция идет именно ту, которую я взял у Рашкова Сотый такт как раз. Гитарный прием: большим пальцем играем по третьей струне. То есть мелодия ля соль фаде соль ля. А аккомпанемент как бы двумя пальцами первым вторым по первой и второй струне и внимание меняется только до диез не так а дальше да здесь можно большую дробь 101 первом кстати так я не написал уменьшенная гармония одинаковая аппликатурой здесь одинаковая аппликатурой лучше перемещаться Кроме, первого, э, кроме нижнего аккорда. И уже выходим на традиционную э, каденцию, которая в обычных нотах. Это 102-й такт. Тоже хроматические переходы у нас. И здесь вот растяжка. Соль до диас ми, и первым пальцем, поскольку мы Шли, шли, шли, и пришли вы именно в этот аккорд. Пирожков добавляет в конце ля мажор. Почему? Потому что дальше у нас Ре минор. И одиннадцатая цифра, 103 третий такт, играет со, со срывами. Можно, кстати, здесь молоточек сделать или просто вибрато. И опять срывы. Ребемоль бемоль внимание. ре -бемоль остается, мибемоль добавляется. А, здесь уже срывы пошли, да? Да-да-да, срывы. Мизинцем здесь нужно взять. Это си-бемоль уже на второй струне. Перемещение, скачок на аж на мибемоль. и кроме то есть не повторяется ре ре, ре до диас, а сразу ми и ре бемоль до полностью повторяется эта цифра в то есть не цифра а вот эта вот часть 107 такт и дальше дальше дальше дальше опять скачок в 110 такте и вот здесь внимание небольшое изменение соль хроматизм потом фа потом ми бемоль и до ds Еще раз до, и наверх до. Еще у фортепиано сделал такой аккордик. И опять пошла 12-я цифра, только уже на форте. Ну, на, на мецефорты. То есть, в отличие от э, нот, которые вообще бытуют. да, Вот это место немножко отличается. Я взял у вот вариант, мне он понравился. И ноты адаптировал именно. Нему. посидели фирмата да, и 12 цифра у нас точно такая же как и предыдущая 8 до да, 13 как 9 -я. и потом уже до да, фортепиано делает и а вернее в оркестре то гусли делает Александра сверху. Здесь можно фортепиано попросить э, пианиста, чтобы он сыграл по всему диапазону пальцем. И пошел уже у нас э, гротеск, только более сокращенный. Ну, вы слышали, да. Гротеск он у нас сокращенный. И окончание такое же, как я делал в прошлый ролик. Все на этом. Ставьте лайки, балалайки. И пишите комментарички. Заходите в ВКонтакте. И в Инстаграмчик тоже. тоже. Все. На этом пока все. До скорых встреч. Thank you.